И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала Мизод Мейграфти И сегодня у нас обзор мода Miraculous Ladybug 1.6 Обновление наконец-то вышло, его очень долго люди ждали просили И вот оно наконец-таки вышло а Почему затянулось обнова, я скажу в трех словах Подробнее вы можете узнать в дискорд сервере или же на канале Фромикс в связи с багом М-креатора. Вот, М-секреатор залагал, и пришлось мод заново переделать. все. А, как именно залагал, знаете, в Discord сервере, ссылка, который будет в закрепленном комментарии. Тут и добавилось два новых камня чудес. И многие камни чудес пофиксили, перефиксили и перефуксили. Так, перейдем, Давайте к шкатулочке. Такая вот красивая шкатулочка. В закрепленном вместе с модом. Приложить ПКМ у нас. Теперь не крашит, не вылетает. Это пофиксили также. Для людей, кто играет с модом Миракулус и Миракулус Леди бак, мы тоже кое-что сделали. Ну, то есть не мы, а, Фрэмикс. Свои тебе награды. Ладно. Теперь можно ложить все камни чудес сюда. Но, правда, есть маленькая недоразбериха. Допустим, если я возьму вот так вот, вот так вот и вот так вот, и положу эту шкатулку, то они будут ложиться в разный слот. Зато можно положить все сразу сюда талисмоны. Так вот рассортировать. Так вот как-то. Так. так вот рассортировать, и все Вот. А, так, жить. Убрались, насколько я помню. Симферакус, Леди Баг. С... С... Нет, да. Убралась сталактики Тики, убрались костюмы, слияние сталак... сталак. Ну, его добавят только тогда, Сталак Костюмы, когда выйдет само... Обновление с камнем изюми. Вот камень ледиба, камень катанора, камень пчелы, камень тигра, камень петуха, камень козла, быка, собаки и этой кролика. Дальше мы перейдем сзади, у нас здесь э, кваготамы. Кваготамы разных цветов. Синий я добавил, если что, несколько тут одинаковых цветов. Это подсовет к добавила Альянс, если что, добавили альянс, но он не работает. Вот, ну его добавить. Тут все к вам тех цветов. Вот таким вы можете вот здесь. Я давайте вот так покажу. Вот. Ну, тут шлиста, но это качество от блоков вот тех. Спасибо. Перейдем к камню созидания. Леди Баг. По факту пофиксили у него достаточно много чего. И теперь к вами летает. Тики, давай. Вот такой вот костюм. Я показываю, если что, тут еще для тех, кто не играл конкретно с этим модом, вот ссылка в описании. Уже он есть, кстати, на Атернасе. да, да, да, мы дождались, чтобы мод вышел на Атернасе 6 тысяч скачиваний, он там еще несколько триллиард лет принимался. Если я нажму на буковку «эш», то мне используется супер шанс! Вот такой вот супер шанс. Ну, Но... да, кстати, теперь талисман не дюпается. Самое, наверное, главное, то, что талисман не деплся. Так, что я делаю? Так, нет. Сейчас. Мне нужно кое-что показать. Эш, нет. Эш, нет. Сейчас. Нет. Эш. Нет. Сейчас. А, сейчас я, я выбью суперсовую. Я, наконец-то, его выбил. И, па -пам! Вот такой вот чудеснейший. О, э, супер шанс. Офигительно. Кто скажет, то, что он не офигительно. А, давайте попробуйте сказать. Вот. Чудеснейший костюм. Вот. А, ёш ола Так, ёш корола Да, Ё-моё. Вот. Так вот. Вот. шанс. Он там выпадет, но у него какой-то шанс. Трансформация. Тики полетела. Кстати, ос особенность из этого обновления, то что, видите, я, не, я вот жмакую. Okay. Если вы слышали, я не трансформируюсь. Мне нужно быть очень близко с вами. Ну, не очень, но близко с вами, чтобы трансформироваться. Также трансформация на кнопку вот эту и отзыв на кнопку эту. Все, с треснувшим мы разобрались. Переходим к Тельсманной суперкота. У него вроде как бы ничего не менялось, если я не ошибаюсь, была кокси. Да, вот мы прыгаем так. Звуки вроде добавили шестая ее. Да, звуки у шестая ее. Ну ее сами посмотрите звук. Вот. Использую. А так ли? А, у талисмана технически не неполадочки, и этот баг скоро ему пофиксят. Вот, его пофиксят там когда-то. Переходим к следующему, третьему Третий талисман пчелы. Вроде его даже как-то что-то там его вроде не меняли. Полен, вращение. Так, волчок тоже самый. Так, опа. Ешь корола. Ну, короче, для него фит подберешься еще mm. Также на Айш Аш Эш а -э, вот Симон Поле. Вот. Мы его ударяем. Он слыпасит, мы его парализовываем. Споли с тоже технические недоработки. Лучок не работает, но где-то до числа 20-25 выйдет еще одно у меня которое пофиксит его. Да. Ну, во всем везде есть баги и ляпы. Переходим к моему любимому талисману, это талисман тигра. Для того, чтобы его использовать, нам нужно отличить на далекое расстояние. Руар, полоски. Мы становимся вот таким вот реломом тигром, но это не замечательно. Это у меня скин такой. Во-первых, разломов стало больше. Во-вторых, мы видим то, что я могу использовать. А, да, изменилась модель разлома. И разлом я могу использовать только один раз, после чего я да, трансформируюсь. Допустим, смотрим, идем сюда. И вот восьмой разлом. И все. Типа, вот такой вот разлом. Остальные все разломы видели. Там, если кто не видел, посмотрите обязательно. Вот. Силу теперь можно использовать один раз. И на самом деле это нормально. Хорошо. Таймер очень полезный. И все в целом. Трансформируемся. Вот такой вот руарчик. Краш мой. И отзываем. Кстати, чтобы это звать к вами, то чтобы отозвать талисман, нужно тоже к вами. Следующий талисман. Талисман. Петуха. Тоже из вас петушок. вами Орико. Орико. Что там в рассвет? Мы с ним вот таким вот писателем в был мидбеллом вроде или кем-то там раструбол раструбол короче не плевать. тут там вот у нас тут изменилась сила инвиз который делает нас невидимыми но ну, нас видно да? ну ладно ничего страшного переживем и опять же пошел таймер надо эту трансформацию да вот так вот таймер любить Теперь мы сил больше использовать не можем. Зато если я это трансформируюсь, снова трансформируюсь. Нажму. Ладно. У этой силы не работает, видимо. Это я что-то. Да, это я, наверное. Это сила. Я стал более сильнее. Это я стал выше прыгать. Вот я прыгаю обычно. Я прыгаю здесь блок. Так я прыгаю блоков где-то 6. Так, я прыгаю намного больше. Да, все правильно. Так, следующее, что у нас это сила, это регенерация. Мне становится больше регенерации. Хотя, на самом деле, это как-то бесполезно, наверное. Ну, ладно, в целом, это сила петуха. Вот. И скорость. Мы становимся более быстрее. все прикольно, силы могу использовать. Один раз, как говорилось ранее. Это трансформируемся, отзываем к вами. Убираем. Так, следующий талисман. Коза. Козла. Во-первых. Мы по. Он, опять мы. Кромикс пофиксил кисточку, теперь она не баганая, то есть она не светится. И также, когда мы нажимаем, Генезис, добавился, кстати, щит, да, такой вот щит, прекрасно. Все я показывать не буду, сами посмотрите, в целом ничего страшного не будет, если вы сами посмотрите и скачаете мод по ссылке в описании. Следующий талисман, талисман БК. Талисман БК, очень хороший талисман, вот, мы когда использовали, мы прыгнули. Но, кстати, я играю сейчас без, без пехи, да, да, теперь к вами уменьшаются, и также, когда ты становишься отважным минотавром, точнее, то ты, как бы, становишься вы, выше, вот. Так, на заметочку, чтобы вы знали. Сила у него не поменялась. Теперь переходим, к, наверное, к самому сочному, самой самому лучшему талисману, и в то же время собаку талисман, который пофиксили, талисман собаки. В прошлый раз сила давала ему перемещение к игрокам, но сейчас мы усовершенствовали нашу систему э, снабжения, улучшения, знания программирования. И теперь сила другая. Мы выбираем, допустим, Алекс, Сабрина, Феликс. Давайте мы станем моим, моим золотом Алекс. Вот такой вот Барк. Барк на охоту. ИЗМЕНЕНИЕ. модельки мячика. Мячик стал в деактивированной форме выглядеть вот так. Вот так вот мячик выглядит. Я нажимаю на кнопку «Эш». Мячик заменяется. Но что этот мячик может? Мы кидаем предмету, и шкатулка перемещается ко мне. И мячик снова становится обычным. И шкатулка передалась мне. Ну, правда, из нее выпила. Но если сделать ее как как нормальную шкатулку, а пока она так не сделана, вот, то тогда в целом талисман собаки самые прекрасный. Вот. Да. Но убрали собаку собаку кролика. Убрали костюм. Талисман кролика. Теперь талисман кролика у нас такой вот. Да, Начнем с того, то, что наверное с того, то, что зонтик теперь открывается. Да. Зонтик теперь открывается. Наконец-то люди дожились. Зонтик открылся? Закрылся. Открыть, если что, его на буковку «ДЖ». А, закрыть его на буковку Ким. Да. Вот, мы закрыли его. Вот. Силу ему еще не сделана сила. Ну, в целом, как обычно. Ну Скоро силу сделают. Вот, будет прикольно. Вот. Кстати, я хочу показать еще кое-что. Я уже крала. Сейчас я покажу вам еще кое-что. Берем. Берем. И давай берем ее. нажимаем на G. Ее открылось. Ее закрылось. Вроде как-то можно было еще и э... нет нельзя джек э... да нельзя ну короче было еще щит или лед но его видимо уже нет. вот переходим к новеньким камням чудес это у нас камень мыши он выглядит вот так вот и мы его призвали камень мыши теперь вот такой вот. вами мулу. Мулу пошуршали вот такая вот мультимаус, Мяу, миш. мы можем размножиться на два человека, на два мультиклона, на три мультиклона, на четыре мультиклона, на пять мультиклона, на шесть, на семь, на восемь на... и на десять. На десять самое крупное. Размножаемся и нас вот такие мультиклонята. Но, на секундочку, я хочу сказать тот факт, что у меня не установлено пахио. Когда вы установите пахио, дополнительный мод к этому, который я оставлю в закрепленном комментарии, то тогда вы будете уменьшаться. Вот. когда мы Детрансформируемся, все они умирают пока что и вроде как не сделали чтобы они сами могли уменьшаться вот когда мы умеем вот мы уменьшаемся до двух Представим, что мы маленькими стали вот. два моих мультиклона и один я я иду как третий что я не сразу понял вот. пока что можно только вот так но позже это пофиксил просто мы пытались быстрее выложить обновление а плюс Сейчас я покажу, наверное, самый сложный камень чудес, который делал за какую-либо историю Фрумикс. Это Талисман Дракона. Талисман Дракона очень сложный. Вот такой вот лонг. Ну, лонг. К вами сами по себе не удивление. Вот. Вот такой вот костюм Рюка. Запомните центральные точки. Их три используем дракон воды. Мы становимся вот, заходим, появляемся в гм 3, и от нас идут вот такие частицы. Их, кстати, ведут, видят все. Вот, и вадер, и... Кстати, по идее, уже когда-то... Да, он вот заканчивается. Можно, кстати, вроде как... было Смотрите, дракона нету. То есть вода, на нем пропала знак водички. Используем следующее. Это... Дракон молнии. И значит, молнии на мне пропал. И остался у меня один дракон ветра. Так, да. так. я сейчас покажу вам как работает дракон молнии. Молния удаляет всех кроме вас убирает мобов. Но вообще надо по игрокам делать, потому что по мобам это будет очень сильно еба. Здесь должен быть баланс. А, ветреный дракон, вы просто появляетесь в ГМ3, вы так и можете путешествовать в ГМ3. Да, попадает по всем мобам, потому что видите, сколько зомби стало. Это все из-за того, что по свинюшкам ударила полнее. И вы, кстати, вроде как... Вот, да, если вы нажмете на эту букву, то вы выйдете из гм Game... Да, из гм3 дракона ветра так и все вот на этом все силы ко мне чудес подошли к концу в целом напишите напишите в комментариях как вам ново и что добавить еще в мод может допустим каких-то что я не знаю даже что что-нибудь новое там новые какие-то там силы там есть свои предложения пишите свои предложения обязательно прочитаем. Также качайте мод, чтобы он более популярный был. Чтобы он будет более популярный, чем... Ну, тем лучше, конечно, понимаете. Да, ну, кстати, еще убрались кольца монарха, но их скорее всего добавят уже сразу все, чтобы в этих кольцах монархов они просто все кольца монарха. То есть там и козла, и быка, и тигры, и вот все вместе взяты. Так что благодарю вас за просмотр, всем удачи, и всем пока-пока!